Китайские седаны, покинувшие наш рынок еще в прошлом десятилетии, начинают массово возвращаться. И не мудрено, ведь с уходом Соляриса, Пола и прочих Кемри образовалась брешь, которую не грех и заполнить. Итак, в ближайшие месяцы на рынок должен выйти седан Черри Ариза 8. Судя по косвенным признакам, эти четырехдверки уже проходят сертификацию. А недавно менеджер локального офиса Черри Константин Афанасьев со словами «Скоро на всех дорогах страны» выложил фотографии седана с некоего мероприятия в Москве. Возможно, с моделью знакомили дилеров. Итак, Ариза 8 – это классический седан среднего класса, практически не имеющий прямых аналогов в вымершем сегменте D. Ведь он на 9 см длиннее Октавии, но на 10 см короче Toyota Кэмри и на 12,5 см короче Kia K5. В Китае этот переднеприводный седан Cherry продается только с сентября, в единственной версии с турбомотором 1.6 и семиступенчатым ступенчатым преселективным роботом. Интерьер решен в современном китайском стиле с двумя 12-дюймовыми экранами, состыкованными в единый щиток и сенсорным блоком климата. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Несмотря на формальный статус легкового флагмана Chery, в поднебесной Ariza 8 стоит чуть больше 100 тысяч юаней. Та же Camry, которая в Китае сейчас продается только гибридный, более чем в полтора раза дороже. А вот младшая модель Ariza 5 Plus ⁇ это прямой конкурент выбывшей Шкоды Октавии, Kia Цирата и прочих представителей сегмента C ⁇ Эта модель появилась в 2021 м и представляет собой модернизацию седана Ariza 5, образца 2015 -го года. Причем кузов был удлинен за счет свесов. На экспортных рынках, например, в Иране и Бразилии, четырехдверка называется Ariza 6 Pro. По китайской традиции на родине у машины есть два варианта дизайна. К слову, один из них еще в марте был запатентован в России. Но одобрение типа не получено. Во всяком случае, в открытом доступе его пока нет. Продажи начнутся не ранее следующего года. И самое интересное. На наш рынок седан выйдет под брендом «Амода». Что же до техники, то в поднебесной модели оснащается двумя полуторалитровыми моторами, атмосферным и наддувным, которые сочетаются с шестиступенчатой механикой или вариатором. Цены на родине от 70 до 90 тысяч юаней, что в прямом пересчете было бы даже дешевле Лады Гранты. Впрочем, в Бразилии Ариза 6 Pro стоит вдвое дороже, и вообще такие упражнения с калькулятором сейчас практического смысла не имеют.